Да, товарищи, смотрите, в чем задача, в чем идея? Идея в том, что есть инициатива, которая шла к народу, Владимир еще поддержал инициативу по кондиционной реформе. Как мы видим, идет откровенный саботаж инвестиционной реформы на данный момент. Да, есть люди на улице, есть улицы, которые. Сдает смысл этой самой кондиционной реформы, то есть поддавливает цели, чтобы вообще ее изменить, не, не только отложили. Сейчас второе чтение откладывается уже в сумме практически на месяц. Сейчас, по-моему, 10 марта отложили, то есть, по сути, на месяц уже. А, а с целью, чтобы вообще не слили, есть уличные команды и пикетчики. Кроме того, вы объясняете людям, зачем вообще кондиционная реформа нужна, за что голосовать, какие должны быть блютения, как там ставить правильную галочку, вообще зачем-то но есть новые, другие инструменты, которые мы сейчас не используют. Это инструменты пресс-конференции, инструменты работы с журналистским сообществом, которые в первую очередь, кстати, должны все это освещать. Без извините, телевизора все равно ничего не получится. А сейчас мы можем посмотреть даже статистику. Про координационную реформу, дай бог, 6-7% и эфирное время не то это лично Путин. А, говорит процентов 80% коронавирус, всякая другая, извините, откровенная ерунда которые э, публицициды вообще отношения не имеет. С такой информационной поддержкой не получится уйти. Просто покажут автора за общественное мнение, что это никому не интересно, и потом вообще голосования не будет. Либо будет не о том. Исходя из этого, э, нота ну, однозначно должен задействовать те инструменты, которые раньше не задействовал. Соответственно, нам нужно формировать фунт своих журналистов. Да, это не значит, что все те, кто может быть хочет все это, это могут, и те, кто все-таки пикеты, могут быть журналистами, но с другой стороны, те, кто их хотят, с нашей помощью можно получать, получать различные инструменты для обучения. То есть того, Как стать журналистом получить аккредитацию, может где-то зарегистрироваться, может как-то создавать вопросы, как составлять вопросы. Тем более, что если мы посмотрим даже на средства массовой формации, на сетевые, увидите, что так или иначе новости строятся даже по одной, по одному регламенту. что ли. Всегда начинается там, с то заголовка, с чьей-то речи, как это разворачивается, какой то вывод делается. Сходя из этого, накопилось, я понимаю, порядка 15-20 вопросов от соратников, правильно я говорю? Да. Вот. Мы пригласили журналиста Алису, если вы любите жаловаться, журналиста Министерства людей, Человек, который сейчас учится на журналиста, поэтому я думаю, что большинство вопросов ей как раз близки, до того, что она сама начинающая, но уже с опытом и с практикой, но она, что называется, далеко... Профессия не ушла, и это близко. И если и, и, и говорить с начинающими журналистами, то кому как не ей, как начинающие журналистки, ну но еще говорят. С э, хорошим портфолио и самое главное с профильной высшим образованием. Кстати, из этого, я просил бы uh, построить диалог следующим образом, вообще запись следующим образом. Uh, сейчас время 17.15, Соответственно, где-то uh, без десяти uh, надо заканчивать, а без пяти шесть надо закончить. Сами следите за временем. Сходя с этого прошу вот те вопросы, которые присылали заранее, заранее их прям задать в формате пиффика, mm -hmm. Вы максимально честно mm -hmm. них ответьте. У вас нет задачи ответить коротко, mm -hmm. задача ответить максимально полно, но жат по срокам. А так, чтобы это можно было в дальнейшем как запись использовать как тренировочный материал, как тренировочный материал, как инструкцию по эксплуатации, что называется. То есть вот хочешь быть журналистом, вот пожалуйста, вот посмотри и здесь ответы на, по крайней мере, на, 15, на 20. Вопрос. Соответственно, прошу моментировать вести встречу э, Иваном, э, главным редактором будущего Мордовского издания Информационного агентства за отечество. Собственно, вы учитесь главным редактором. Сначала научусь быть журналистом. Хорошо. если можно, в первую очередь, эти вопросы, которые есть. И дальше, если еще будут уточняющие, соответственно, их тоже задать в рамках беседы, либо после нее. Так что. Иван, вам слово. Ну, давайте, нажмите меня, Иван. Я учитель, и теперь пришел сам как ученик вам учиться Первый вопрос, который у меня возник: репортер всегда работает в команде. Вот на вашем мнение, как строится современная работа между корреспондентом и оператором в работе, если секреты успешной команды и успешно, соответственно, интервью. Да, потому что та команда, которая успешная, берет угу. успешное интервью. Ну давайте вспомним о том, что прежде всего работа как корреспондента, так и оператора прямо сказывается на их результате. То есть насколько качественный результат, настолько эффективна будет сама коммуникация массовая. Поэтому тандем между корреспондентом и оператором должен быть абсолютно налафин. Корреспондент должен понимать помимо своей работы, также работу самого оператора. Как лучше встать, что лучше попадет в кадр, очень громко слышно или наоборот тихо слышно. Поэтому иногда, конечно, оператор руководит процессом, иногда может и корреспондент. Вы регулируете это в зависимости от темы, если тематика там... Зависит от корреспондента, тогда корреспондент как бы берет на себя. Если все-таки зависит свет, там как поставить, как mm -hmm. встать, то тогда уже оператор. Да? Взаимозаменяемо на самом деле. То есть может руководить и корреспондент, если он считает, что оператор в чем-то не прав, может и оператор делать свои замечания. Но, конечно, конфликты неизбежны. Это важно учесть. На самом деле, те, с которыми я сталкивалась, были прежде всего этические. То есть конфликты интересов именно личностные. Поэтому стоит понимать, прежде всего, что вы профессионалы, вы это делаете для работы. Как правильно подбирать вопросы в разных аудиториях? Есть ли какие-то методички правильных вопросов, например, для политиков, блогеров, ученых? Они как-то распределяются? То есть... Нет, методичек нет, но давайте начнем наоборот от обратного. Какие есть неправильные вопросы? Многие, как вы сказали, и политики, и публичные личности очень не любят вопросы, да сама аудитория, не любят вопросы общего характера. Чем вы вдохновлялись? Как вы начали свой день? Такие вопросы, которые ни о чем не дают информации ни по теме, ни о нашей персоне, а также те, которые лучше исключать. Они показывают, наоборот, непрофессионализм. Конечно, к каждому интервью надо готовиться, это прежде всего. Любой, даже если оно у вас через час начнется, весь этот час тратим на подготовку. Мы должны узнать не только тему, вообще в широком смысле, но также знать и лучше о самой персоне, ее политические взгляды, его прежние высказывания. Также он очень оценит, если вы спросите спросите по поводу прежних интервью. Почему вы не ответили на этот вопрос? А почему вы считаете именно так, а не иначе? Объясните, пожалуйста, смысл своих слов. делаем, да? да, конечно, это занимает достаточно времени, но и это показывает сам статус подготовки журналиста. Вот, вы знаете, надо готовиться постоянно за час. А, например, как мы, есть ли какие-то правила написания текста для сайта или газеты, или для интервью, они как-то различаются между собой? А, да, давайте начнем сначала именно с технической точки зрения. Сайты обладают гораздо большим техническим оснащением, нежели газета. Сайты отличают как раз таки гипертекстуальность и мультимедийность любого материала. Гипертекстуальность, то есть, вы можете в одном тексте ссылаться на другие ресурсы, на другие источники, а также просто расширить свои слова. И мультимедийность, как я уже сказала, это и видео, и фотоформат, конечно, прикрепить. А газета это, конечно, упускает, но мы можем, и мы даже ограничены в некотором смысле в объеме, но различия именно стилистические, конечно, имеются. Интернет, как вы, наверное, могли заметить, пишется гораздо проще. Конечно, зависит от издания, но часто интернет более на массовую аудиторию ча чаще всего пишет. А газета отличается тем, что она старается углубиться во все темы, ответить на все вопросы, чтобы читатель, задавая их сам себе где-то внутри, смог сразу на них получить ответ. А вот подготовка к интервью, например, там как строится... А, Еще вопрос, вы сказали, какие методички. Yeah. А, Существуют, конечно, учебники по интервью, где их взять, если не журналист. В библиотеках есть достаточно библиотек, начиная от Ленинки до Российской государственной библиотеки для молодежи. Там также присутствуют книги по журналистике, как научно популярные, так и более профессиональные. А, а, а? Авторов нет, но я могу назвать название книги. Да. Это Ильяхов. Пиши, сокращай. Mm. Она помогает хорошо отредактировать тексты. Это «Акулы пера». Также есть книга, так и называется, «Интервью». Как писать интервью? Это небольшой учебник, где-то страниц 50-70. Это как методическое такое пособие. Очень ценная информация, но как раз вот нужна, У -у -у. потому что если мы пишем. Уже... И еще как хочу это... посоветовать посмотреть интервью Дудя. Та, ш... Нет, не которую он брал, а наоборот, которую он давал. У -у -у. Называется «Как разговорить дерево». Он рассказывает как вообще вести себя перед со спикером. Кто бы вам ни пришел, вы должны в любом процессе сразу продумать интервью, как оно будет выглядеть. Ну, тогда следующий вопрос. Как распределяются функции между командой журналистов, начиная от цели взять интервью и до появления колонки или медийного выпуска? Группа сама распределяет обязанности или у каждого своя работа, если мы рассматриваем текст интервью? Ну, мы сначала говорили про только оператора и mm -hmm. корреспондента, а теперь мы говорим вот от начала, когда вы в редакции получили какое-то задание, вот как это все выстраивается? Как получаете задание, Где находите информацию о том, куда вам надо подъехать, чтобы взять интервью и так далее? Обычно собираются такие планерки. Это когда вся редакция собирается и распределяет темы, обязанности и вообще то, что они собираются выпускать. Например, раз в месяц или даже каждый день. Задача планерки как раз таки является распределение всех обязанностей и всех способностей, кто сможет выполнить определенную задачу. Конечно, дает темы не только главный редактор, это стоит учесть, но и также сами корреспонденты могут предложить некоторую тему, что сейчас особо актуально, или кто о чем еще не говорил. Ее утверждают, эту тему, то есть, как -то... А, Зависит, конечно, от самой редакции. Uh -huh. Если вы понимаете цели редакции, соответствующую тему предлагать, то ее, вероятнее всего, и примут. Uh -huh. а, время на подготовку какое то дается после планерок, то есть как, вот, для интервью там и так далее на до... время взять? А -а -а ну, это зависит, опять же, от частота выпусков. Например, когда у нас была студенческая газета раз в месяц, мы, конечно, собирались раз в месяц. А если ежедневные сайты, ежедневные публикации. эфиры и публикации газеты тоже, конечно, то время, конечно, дается и на подготовку небольшого, и на само написание. Но это время строго зависит от того, когда выпуск. Да? То да. Это может быть и час, это может быть и там несколько недель. Да? Ну, конечно, ты самораспределяешь время, сколько тебе надо всю неделю а, продумывать тему. А, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что может, журналист может предложить тему. А насколько журналист может повлиять на редакционную политику? А, каков у него маневр в этом плане? То есть вы собрали какой-то материал, его видите так, и хотели бы его... В таком ключе подать но редакция говорит там вот э, есть какие-то возможности влияния на, на политику редакции а... ну там же у нас есть какая-то определенные правила подачи да? Угу. А, прямо я никогда с этим не сталкивалась никогда у меня не возникали особо острые конфликты с редакциями то есть я понимаю конечно задачи за самой редакции но я также имею право любой материал написать а, в свой блог или на любую другую блоговую площадку, если я действительно хочу об этом рассказать. А, как вы это сказали, там сам, самый первый вопрос прям. Насколько журналист может повлиять на редакцию. Насколько повлиять может. А, конечно, это все обсуждается или с главным редактором, но в особо крупных редакциях эта возможность не всегда предоставляется, тогда с руководителем своего отдела. Конечно, чем шире медиа или чем глубже ее материалы, тема это сказывается на самой аудитории. Если понравилась тема, предложенная вам, которая не касается политики редакции, она очень подошла, понравилась аудитории, то, конечно, в будущем эту тему могут рассмотреть для последующих публикаций. Как подзадуманный сюжет, сюжет определяется целевая аудитория, если мы хотим осветить, например, для взрослых или для молодежи, то есть нам надо определить целевую аудиторию. Да? Какие бывают приемы для тех и для других, для взрослых и для подростковок? Приемов нет особых, и не надо думать, что особо это надо разделять. То есть, если мы пишем для молодежной и используя при этом везде сленг, это может быть наоборот вычерно, вульгарно и как выглядит какой-то дешевизной непрофессионализм. Конечно, для каждого материала, иногда просто я пишу для какой-либо площадки, та аудитория, которая может подойти, это не только там полвозраст, но также род деятельности, примерный доход, какие еще ресурсы читают, политические взгляды, это, конечно, важно, возможно, и жизненная позиция. Интересно. Чем отличается взрослые от молодежной? Как я сказала, не только сленг нас объединяет, но и, конечно, это гибкость мышления, мне кажется. Молодежь сейчас, она любит верить, вообще все люди любят верить только тем фактам, которых они придерживаются. И если мы будем писать только об этом, то это может зайти. Но если мы дадим другую точку зрения, доказывая, что она может быть не права или в чем она ошибается, это важно, то такой материал тоже будет интересен. Это может вызвать ответные споры в комментариях, ответную реакцию, а также просто... Ну, такой искусственный прецедент, который тоже привлекает внимание. Да. Бывают ли прецеденты между молодежью и взрослыми, то есть как бы недопонимание такое вот в журналистике, когда вы вроде пишете для одних, но вызывает ли бурную реакцию или отражение других? Да, конечно. Так как я три года своей университетской физикой посвятила именно медиа-центру. И у нас часто выходило так, что те публикации, которые мы писали, ориентируясь на студентов, она отрицалась именно преподавательским составом. И нас, естественно, за это ругали. А в чем там отличие было? Опять же в ценностях. То, что молодежь в этом видит ничего плохого, для взрослой и старшей аудитории может показаться это грубым или даже нарушением табу. Это мы учитываем, и впредь мы стараемся сочетать одновременно и публикацию отсеивать как для молодежной аудитории, так и для взрослой. Но тем не менее... Стоит применять, да, все-таки же учитывать молодежное мнение, в том числе молодежные интересы. Конечно, в, любой, в любом СМИ. Потому что молодежь – это довольно широкое понятие. Это может интересоваться школьник 15-летний взрослыми темами, может студент увлекаться, может и уже выпускник вузов. Угу. На какую целевую аудиторию лучше ориентироваться в политике? если универса... Есть ли какие-то универсальные подходы, охватывающие разум, разные категории зрителей? Все хорошо? Хорошо, хорошо, продолжайте. Второй вопрос, да? Да, пожалуйста. На какую целевую аудиторию лучше ориентироваться в политике, когда пишете про политическую тему или освещаете политическую тему? Есть ли какие-то универсальные подходы, охватывающие разом разную категорию зрителей? Наверное, универсальный подход — это именно использование методов и каналов информации. То есть, если берем чисто газеты, то до молодежи она вряд ли доберется. Если сайты, а тем более социальные сети, то этот канал взаимодействия будет гораздо эффективнее. Но опять же, не все подростки будут заходить в социальные сети по одной теме. Как мы можем тогда привлечь? Например, ссылаясь на популярного блогера, хотя это довольно смутный, или вызвать какой-либо общественный резонанс. Но также социальные сети предоставляют нам прекрасную возможность распространять свою информацию бесплатно более широко. Надо только найти в эту ушилку. Как вы считаете, информацию, вот например, если мы создаем какое то привлекаем внимание, информацию для молодежи, для взрослых людей лучше держать в одном блоге или все-таки два разных блога, ну, чтобы вот люди как-то могли перешел, перейти, если вдруг им не понравилось. Много? Я бы использовала один блок. Один блок на все. Один блок. Сейчас так часто делают. Например, возьмем блок Варламова. Иногда он может взять какую-нибудь чернушную тему с громким заголовком, написать об этом. Или наоборот, довольно глубокий и текст, и анализ, и исследование. Все тоже на своей площадке. Это дает больше привлечение для аудитории. Именно массовость дает нам. Вот мы привлекли аудиторию. А как лучше, каким способом ее удержать? Хороший вопрос. Представим себе, у нас громкий шелтый заголовок. К нам пришла аудитория, но она вряд ли к нам вернется еще. Даже если мы будем ее постоянно так интересовать о том, что смерть знаменитой персоны, то она все равно во второй раз может на это не клюнуть и не зайдет к нам. У деревом опять же, если говорим о веб-сайте или печатном издании, дизайном, это важное визуальное сопровождение, а также самим качеством материалов. То есть, даже по заголовкам иногда можно понять, чего стоит то или иное СМИ. Если мы продумываем, если мы относимся ответственно к каждому тексту, к каждому заголовку даже, то это дает нам шансы именно удержать своего посетителя. А еще, кстати. Все-таки заголов... заголовок это важно. Это очень важно. Потому что, даже если вы берете газету, читайте, естественно, все заголовки чаще всего. Если вы видите интервью, то можете два 3 вопроса сначала прочитать их, чем ответы. А, а также, если мы берем интернет-ресурс, то помимо текстов для человека важны еще и видеоматериалы, или даже просто картинки, фотографии, фоторепортажи. Угу. А видеорепортажи имеют какую-то вот такую, а, особенность, которая может тоже привлекать? Конечно, то очень, привлекать. да. Видеорепортажи любят. Их надо тоже как-то особо отправлять, чтобы, они были, ну, чтобы захотелось посмотреть, кликнуть на кнопочку, и чтобы оно было загрузилось, посмотреть. Сейчас даже кликать не надо, иногда они сами воспроизводятся, стоит учесть. И видеорепортаж не обязательно, как сейчас и представляют, это корреспондент идущий к человеку, так как сейчас около 80% пользователей, ну вообще любых социальных сетей или веб-сайтов, сидят на нем с телефона то чаще всего, как они пользуются, чтобы привлечь внимание? Они пишут заголовок, подзаголовок, вся суть, или наоборот начинают состройки темы. Ну, как интервьюер рассказал, что-то такое интригующую зацепку. Он сказал, мы это записали именно на видео, как субтитр, как текстом. И дальше начинается сам выпуск. Как строится интервью, например, с политиком? Мы его готовим пошагово или каким-то общим обобщенным планом его готовим, и уже там как пойдет? А, оба метода, как вы сказали. Опять же, тут буду ссылаться на ту книгу «Как писать интервью», а также выступление Дудя «Как разговорить дерево», потому что он отметил правильную вещь, что довольно важно является это именно выстраивание драмы в интервью. Если ваш спикер рассказал все самое интересное в самом начале, то дальше вы можете не смотреть. Если ваш спикер рассказал самое интересное в конце, то до конца никто не дойдет. Поэтому можем играть именно переживание, тишина, переживание, тишина. То же самое и с вопросами. Сначала мы можем задавать открытые вопросы, на которые он сделать развернутый ответ, а если очень большой, то потом закрытый, то есть да или нет. И так и чередовать можно. То есть мы зависим, конечно, от того СМИ, ну, именно от своего материала, как мы хотим привлечь к нему. Тогда выстраиваем наши вопросы так, поэтапным именно расписываем. Если я коснулась одной темы, то я хочу ее еще немного раскрыть, еще немного, оп, а вот тут перерыв могу сделать. Что вы ели сегодня на обед? А вот, знаете, я сегодня прочла такую новость, и дальше раскрываем эту тему. Или, возможно, следующую. Если вы видите человека в первый раз, а вам надо выстроить сделать вот как раз вот такое интервью. Как лучше, быстрее всего раскрыть его? То есть вы еще не знаете о нем ничего, но и не знаете, какой он человек, как он реагирует вообще на камеру, на публику, но вот вам надо получить шикарное интервью. Как лучше себя вести, как лучше его безопаснее раскрыть, чтобы... А, берем повестку дня. То есть, а, это для примера, я не знаю, сегодня мало читала новости, но а, советник, он посоветовал России а, закрыть аэропорта. Как вы относитесь к этой теме? Это вообще, как они могут себе позволить это? Как вы это представляете себе? Как это повлияет на Россию? То есть все равно некоторые общие вопросы, вы должны держать в своей голове и заранее их продумать. Независимо кто. вы вопросы, уже будет, да? да. Угу. Ясненько, хорошо. Расскажите, что вы считаете важным в своей профессии, на чем бы вы, может быть, хотели бы заострить наше внимание, то, о чем мы вас не спросили, но вот хотелось бы поделиться вот для нас. Но... Фюрналистика по книгам не приходит э, к умеющему. То есть, если журналистика приходит с опытом, у меня было достаточно интервью, но все равно я считаю очень мало. Поэтому каждый раз мне хочется еще, еще, еще больше развиваться. То же самое, если вы прочтете все книги, это вам ничего не даст. Если вы будете сами задавать вопросы, отлично, первый шаг сделан. Еще Мы вопросы. читаем практику, читаем практику, да? Читаем, не обязательно. Прочли один раз. А дальше сами практикуйтесь. Ведь те, кто написали книги, они сами практикующие во многом. Они сами просто перенесли свои советы. Может, вы не согла... по ходу своей практики не будете с чем-то согласны. У меня было так, я, например, у некоторых не согласна с выступлением Ивана Сервилла на одном мастер-классе, где я была у него. И, конечно, он там говорил, например, что надо постоянно кивать. Я часто вижу, что это и меня бесит, и спикера бесит. И, и не надо на лучше говорить, озвучивать, типа, ага, да, ага, да. Потому что, когда это ты уже слушаешь, это звучит не очень. А, сами практикуемся. А, да, иногда даже прекрасно работает, а знаете, как игра перебрасывания мячика. Вот а мы как-то небольшая группа играли в подобную игру, задавали друг другу вопросы. То есть, представь, что это Леонардо Ди Каприо. Какой вопрос задать Леонардо Ди Каприо, который никто еще не задавал? Таких мало вопросов. Поэтому очень интересно развивать как свои навыки именно профессиональные, это эрудированность, это интеллигенция, а также просто широкие знания, так и мягкие навыки, soft skills, это коммуникация, умение расположить их к себе, даже улыбаться, когда тебе не хочется улыбаться. Есть что-то такое? Сложность, с чем вы столкнулись в своей начинающей карьере? Когда вы начали карьеру, и что самое сложное вам запомнилось, что вы с трудом преодолели или, или может, имели какую то переживания, может, какие-то или что-то такое? Ну, что угодно. Самое сложное — поднять себя с дивана. Но, на самом деле, сложности, конечно, бывают, когда спикер не выходит на связь. Это было как с газетами, как с видеоинтервью. Часто такое можно столкнуться. Даже если человек сам попросил тебя написать о нем материал, ты ему звонишь, он сбрасывает трубку. Это, конечно, неприятно, и ты подставляешь как себя, так и главного редактора. А очень сложно достигнуть именно профессионализма. Я... Именно понять, как тебя, как ты хочешь выглядеть в кадре. Я, наверное... Мне это тоже довольно тяжело давалось, и я каждый раз экспериментировала... «Как я буду звучать вот так? Как я буду звучать, если более-менее буду говорить? А куда мне смотреть? А куда мне смотреть? Пожалуйста, скажите мне». То есть это сам ты вырабатываешь именно свой стиль, как себя преподнести. Что еще было сложно? У каждого а своя особая манера поведения есть? Или они как-то под общую это, конечно, такие основные черты, которые являются базовыми для корреспондента. Но если мы говорим о видео, это, конечно, поставленная речь, голос и умение двигать не только губами, но и вообще всеми мышцами лица. Мими, когда? спасибо. И... А для газетного это самоумение писать, чтобы заголовок был не... Путин пришел на встречу. Поздравляем. Это не очень интересно. А вот э, Путин подставил под вопрос э, состояние россиян на встрече. Это уж немного цепляющий заголовок. Скажите, пожалуйста, как журналисту удается всегда быть первым на месте происшествия, событий и так далее? Где корреспондент э, берет информацию, на каких сайтах и как он вообще добывает ее? А, Потому с... что где-то произошло что-то, какая-то трагедия Или какой-нибудь там успешный запуск чего-то А журналист уже там, уже все снял, уже везет в редакцию Ну самый первый, когда он оказывается рядом а информация получает оттуда а, еще и где остальные журналисты, что опасно Это Твиттер, телеграм каналы Это знакомые Чем больше знакомых, Даша, если ты видишь кого-то в записи в Инстаграме теле... Что, и ребята, у нас город горит ты берешь и едешь в этот город. А... Это же огромный пласт информации приходится постоянно мониторить, да? <свят> Ну это журналисты, это наша работа мониторить не только СМИ, но и социальные сети. Какие ваши первые ощущения от первого интервью с важным человеком? Было ли оно у вас? А вы волновались? Да, я всегда волнуюсь на самом деле. Я всегда волнуюсь и... Были у меня именно, можно сказать, кумиры, у которых я брала интервью, но нужно всегда себя держать в руках, и именно успокоиться и понимать, что ты должен быть на равных более-менее со своим героем, если ты будешь считать себя мышью какой-то и задавать вопрос, только удобный для спикера, только те, которые надо, то ты не журналист особо. Поэтому надо чувствовать себя уверенно, а также как вы боретесь с эмоциями э, и тревожностью у голоса? Чтобы было? Мое первое интервью именно с вашим спикером я не смогла это сдержать, хотя я пыталась, но у меня все много выдавало. Есть прекрасное такое упражнение, которое часто до сих пор пользуются самые опытные ведущие шоу, ведущие радио. Это успокоить себя, надавливая на ладонь под большим пальцем. Именно вот это мягкое место помогает немного успокоиться, взять себя в руки, а также долго-долго выступать. Вы, наверное, могли и замечать у некоторых ведущих на телешоу, на концертах каких-либо и прочих публичных выступлений. Кто-то советует, конечно, дыхательную гимнастику, кто-то счет. Ну и, конечно... Когда камеру идет там особо не да? Когда как? Конечно, это сама подготовка. Если вы готовились даже к любому стендапу, если вы знаете, о чем говорить, если у вас есть э, собственная храбрость выдохнуть, а все эмоции оставить на потом, то действуйте. Если вдруг так, что во время интервью у вас запершила в горле, и вам надо закашлять, а вы же не можете себе это позволить, как справиться тогда с этим? Прекрасный вопрос. Я, например, только сегодня узнала, как остановить чихание. Обычно я пользовалась тем, что коснулась языка, но... Это работает так, когда ты радиоведущий, как мне было. А сейчас кто-то советует придержать ноздрю немного одну. А запершило горло, то не стесняйтесь, немного откашляйтесь в сторону. Может, конечно, извиниться перед спикером лучше. Потому что иначе у вас тогда может вот так садиться, голос и вы не можете. Да, да, да. Вот это вот самое сложное, а, Да, и задыхаться, это, то это. или попросите, или откашляйтесь немного. Это ничего страшного не будет. А если в эфире, то Даша может потом вырезать, если страшно кажется. Были ли у вас какие-то такие неудобные моменты, когда пришлось менять тему интервью или менять как бы, вопросы, которые заранее заготовлены? Я думаю, ну, что так. да, конечно, были такие моменты, но с... ничего в этом страшного нет. Mm -hmm. Всегда и интервью может выплыть куда-то э, неподготовленное, а, может сам спикер возмутиться, почему вы мне дали вот эти, почему вы задаете эти вопросы, а не те, которые я согласовал. Но ничего страшного, вы будете профессионалами, то есть ой, мы об этом не договаривались, я эту тему не знаю, поэтому задавайте ему такие вопросы. Ой, знаете, что-то ваши, что ваши слова вызывают сомнения, пожалуйста, расскажите об этом подробнее. Конечно, тут надо играть именно с самим слушателем, ну, имею в виду своей. То есть вы как такой артист, да, вы пытаетесь выруливать, да, вы вытягиваете. Как может, и все журналисты. Да, немножко артисты. Ну, в общем-то у меня на этом все, вопросов у меня больше нет. Если у коллег есть какие-то еще дополнительные вопросы, пожалуйста. С удовольствием отвечу. Алиса, вот вы говорите, к известному человеку подойти, ведь для того, чтобы к нему подойти, с ним сначала, надо как-то договориться заранее, или а если, например, такой момент вы его встретили где-то? То есть вы не подготовлены практически к интервью в таком случае. А, как т... нужно сгруппироваться? Есть общие вопросы, а, а также вопросы, которые лучше не задавать. Опять же, как я сказала. А, ой, а как вам а, этот концерт? Ну что, он ответит? отлично. Все, да? Ну да. Ну интервью ни о чем классно. Филипп Киркоров а, оценил концерт, хотя уж и отличный заголовок. А, да, кстати, я видела Киркорова в живую, но я была тогда фотокорреспондентом... А мне, это Филипп. Филиппа Киркорова видела, у меня есть автограф. А, это было на премии МСТВ, то есть такое мероприятие, на которое а, артисты идут, зная, что у них будут брать интервью. Так что и он подготовлен, и мы должны немного подготовиться. Я видела, как работают как профессионалы, так и мои коллеги, именно студенты. Студенты осмелились задать такие вопросы. Но не только кого вы ожидаете услышать, а главным сюрпризом сегодняшней премии является необычные дуэты. Какие дуэты вы точно не ожидаете? Это прекрасный вопрос мне показался. Какие еще ситуации вы хотели бы узнать? Именно когда вы встречаете незнакомого особого спикера? Вы Знаете, ведь бывает так, что, например, человек не планировал сюда прийти, и вдруг как бы в последний момент решил пойти, и вдруг вы его видите. А, допустим, вам очень срочно надо от него что-то. Вот, допустим, это политический деятель, и вам надо срочно узнать его какое-то мнение а, о чем-то. Да? Но вы еще не, как сказать, не подготовились к тому, как подойти вот, да. к разрачиванию ух да, у меня бывает иногда такое, что я могу быть на каком-нибудь мероприятии, именно мне надо написать репортаж, и я боюсь кому-нибудь подойти. Именно в вот этот самый момент подойти прям ломает внутри. Но у нас нет воп подготовленных вопросов, потому что мы не знали, что тут может быть. А сначала задаем вопрос. Расскажите о себе, если не особо важный человек. А потом, как я сказала, используйте некоторые моменты, которые есть у вас в рукаве. Это повестка дня, какие-либо прогнозы. А про погоду не спрашиваем, погода это скучно. Если он, конечно, не испачивал свои ботинки, и, или, например, погода не испортила концерт, а то задаем. То погода только в случае катаклизма? -то? Не только. Но ну, я имею в виду какого-то... Да? Если мы на нашествии, то это будет очень интересно и важно. Есть -то? а, только сореспондент и оператор, это Да. Конечно, есть... бывает часто третье звено, как режиссер, но это бывает редко. Режиссер — это когда очень серьезные или лидают специальные проекты. Поэтому, да, это команда, и это не только как правильно выставить цвет и показать, какая корреспондент красивая, но ну, а также погрузить самого зрителя в происходящее. То есть если мы просто встанем у здания, ну здание-здание, красиво. А, а если поставим его немного боком, если мы зацепим еще людей, пикетчиков дальше, то это уже передаст саму картину происходящего. Эффект погружения — это очень важный элемент который применяется именно во всех каналах и коммуникациях, массовых коммуникаций. Я хотела спросить, мы поговорили по газетам, по соцсетям, а по телевидению что-то особое есть? Какие-то особенности? А, телевидение чем особенное, что оно касается у нас всех каналов, именно вербальных, невербальных. Вербальное это, конечно, картинка, это то, что он видит, это он слышит. Невербальное это, можно сказать, еще и эмоции, как на него это влияет. Если мы возьмем корреспондента, который пробубнил что-то в кадр, да, если текст очень красивый, да, если текст душевой, то, то зритель или переключит, или пролистает. Если мы дадим картинку происходящего, если мы коснемся острой темы, которая волнует самого читателя самого зрителя, то он может остаться, останется на две минуты, посмотрит, что они там скажут, даже не на две минуты, это очень много, на две секунды остается, думает, смотреть мне дальше или нет, и тут чем-то мы его зацепляем, интересный даже не заголовок, а может быть вопрос или какой-либо прогноз, о чем мы сейчас расскажем, даем картинку, происходящую за репортером, например, или даже вообще текстом, все это. Сейчас на телевидении чем уникально, Как я сказала, мы можем показать просто текст с картинками, но это будет работать только для интернета, а также, например, на стендах в метро. А для телевидения, конечно, очень важно говорить все это. Поэтому помимо самой картинки должно быть красивое звучание текста, слаженное, структурированное, а также сама речь. Ну и такой вот вопрос. Сразу, захватить, сразу захватить интерес Да, то есть мало того, что в выпуске новостей ведущий говорит анонс, все равно в своем проекте вы должны рассказать эту тему, даже если она будет очень красивой или наоборот скучной, то предоставьте ее как можно открытой. Конечно, это дается не сразу и не по книжкам. И я не могу говорить, ой, я такая креативная, я сейчас э, возьму интервью у рыбы. Вот будет весело. А, надо ответить именно на то, что именно интересует самого зрителя. Я как-то слушала, кажется, Петра Толстого, могу ошибаться. Он говорил, что смотрела репортажи и студенческие, и профессиональные по поводу ярмарки... Как там, рыбные дни были в Москве летом. Почему-то никто не сказал про цены. А зрителю что интересно? Узнать цены. Стоит ему ехать на это мероприятие, не стоит. А то он приедет, это а а, селедка за полторы тысячи. Ну и зачем? А, то есть, как раз-таки продумаем аудиторию: зачем? Чтобы не только, ой, мы напишем про подростков, это так круто, а мы ответим на вопросы, которые подростки задают. Uh -huh. а у вас опыт был какой? В, в, в области газеты, в области телевидения, в области сайта? <свят> у меня все были. То есть я начала увлекаться в еще в школьные годы, и тогда я стала писать в городскую газету, но это были больше очерки и художественные жанры, даже два материала аналитических. С новостными мало сталкивалась, и это был чисто, чисто газетный. А потом я поступила уже в университет и вступила в медиацентр. Я боялась очень своих возможностей, своих навыков и относилась к работе аккуратно. Поэтому я начала потихоньку писать в газету, затем меня пригласили на студенческое радио, потом занялась студенческим телевидением и студенческие социальные сети. И все эти три года... Я сейчас просто ушла из медиацентра. Все эти три года я работала универсальным журналистом. Я и писала, и была в кадре, и была у микрофона, а также я снимала именно как оператор. То есть вы себя искали? Или вам было это все? Мне все, все это было интересно. На радио я достигла того, что я стала его главным редактором, а затем и получила престижную премию для города. Лучший главный редактор в номинации радио премии ⁇ Спецкор ⁇ Скажите, а монтажом, а? монтажом, а, монтажом или отдельный человек монтажер, но мы студенты, у нас команда небольшая, поэтому мы сами и нарезали свои ролики. А, монтировать на самом деле не так сложно, но все равно профессионал от непрофессионалов много отличат. Особенно эру цифровизации, когда за красивую картинку и когда графики поднимаются, много отдают. А вот он мастер где можно <связано> я училась чисто по интернету то есть я или забивала прям на Ютубе, как монтировать как добиться того или иного эффекта я где-то советовалась со знакомыми которые уже в этом работают но я советовалась это в какой программе работать почему эта программа потянет ли мой компьютер ее а также, что важно в монтаже, это, как и в любом произведении искусства, это сама драма. Если мы просто э, накинем э, закадровый текст на картинку, просто на картинку статичную, ничего интересного. Э, стати, статичная картинка, где цветочки колеблются, тоже почти ни о чем. Э, картинка, как танки едут, интересно, но у остальных это уже тоже было. А на ребенка, который смотрит на этих танков, уже что-то интереснее. То есть монтажер должен также чувствовать, но профессия журналиста, что ее отличает, это ее универсальность. То есть мы должны себя не только оператором представлять, но и также монтажером. Потому что когда мы делаем репортажи, то... У нас есть почти раскадровка. Мы пишем, где мы говорим в кадре, где мы говорим за кадром, где мы вообще молчим, где будет музыка. Какие кадры я бы хотела еще видеть. То есть мы это все расписываем, и монтажер, сверяясь с этой раскадровкой, будет уже монтировать сам. Ну и последний вопрос уже надо заканчивать. Такой, знаете, так, наверное, будет больше от нас лично, от вас, как к журналисту, какой к этому относится. Я вот сам учитель, и для меня интересно знать вот, ваше мнение как журналиста. Должно ли современное телевидение э, быть только информатором? Или оно все таки должно быть просвещательным? Конечно, должно просвещать, и просвещать правильно. Mm -hmm. Просвещать не через крики, брань, драки, не через излишнюю драматичность, что важно, а просвещать именно в плане холодного рассудка. Показать, что есть и другие мнения, есть и другая точка зрения, есть более широкие понятия. Почему я сейчас смотрю меньше телевидения, больше блогеров, не только журналистов, не только профессиональных блогеров. Вообще люди, которые просто рассказывают о чем-либо, потому что я черпаю из них именно широкий кругозор. Вот Я придерживаюсь определенных взглядов. Но я вижу плюсы и в других взглядах. Я вижу минусы в моих взглядах. Я вижу, чему я могу научиться у него. Я могу увидеть, в чем он не прав. И такое телевидение было бы правильно. Но интересно ли его было бы смотреть, это другой вопрос. Я сейчас не скажу такие топ лучшие передачи, которые сейчас существуют на телевидении. Но для меня, например, был шок, когда я узнала, что в начале нулевых можно было критиковать власть на телевидении просто в волосы дыба но это существовало и я даже знаю эту программу но и она была популярна она стала не просто популярной но и культовой а сейчас дом 2 это тофит статус культовой но немного в кругом русле ну, так, вы так. вообще считаете наш телевидение современно отвечает за запросам общества и в вообще там, тем критериям которые должны, да, каким должно mm -hmm. быть телевидение нет, мне кафется в техническом плане, да, сейчас очень красивую картинку, сейчас а, пытаются как-то они развиться, именно добавляя других ведущих, именно добавляя больше визуализации интерактивной, а, предоставляют вам гораздо широкие понятия, гораздо широкие технические средства. Но они все равно остаются в плане повествования на том же уровне, на котором были 5 лет, 10 лет назад. Mm -hmm. И меня это гнетет. И я не скажу, что... Я не буду говорить за все общество, что телевидение неплохое. Но мы сейчас видим по рейтингам, как сейчас много аудитории уходит с телевидения на интернет. Но также заметьте, как телевидение стало развиваться в интернете как журналисты, уходя с телевидения, развиваются собственные проекты в, на Ютубе, или в блогах, или просто пишут на своей странице, они все равно остаются интересными, актуальными. Это новая, наверное, эра информирования, да? Ютуб, интернет, в общем, такой интернет. Да, и что интересно, Ютуб, видимо, как раз-таки за счет плюрализма своих возможностей и мнений дает вам выбрать самому, что вы хотите. Телевидение, к сожалению, не дает. Мы или переключаем канал, ну, видим то же самое. Мы переключаем канал, видим то же самое. А, и общество, поэтому и уходит, наверное, в интернет, что телевидение его интересам не соответствует. Спасибо на этом за очень интересное содержательное интервью, действительно очень познавательно. Да. Вам спасибо за интерес.